Всем привет сегодня будем готовить очень вкусное овощное рагу в обычной трехлитровой банке блюдо легкое и простое приготовление из раздела все сложила и забыла очень удобно необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео все овощи режем в произвольной форме главное не мелко лук можно нарезать полукольцами морковку соломкой капусту кубиками. Кабачки полукружочками, если они мелкие, если крупные, можно нарезать кубиками или соломкой. А так вот мелкие перерезаем на две части достаточно. Помидоры дольками. Очищенный от семян перец полосочками. Картошку дольками или крупными кубиками. Зависит от размера. Какая картошка? У меня мелкая, я режу дольками такими. берем сухую трехлитровую банку и закладываем в нее овощи в перемешку вниз кладем самые твердые ближе к верху будут помидорчики перчик но вообще желательно всего понемножку смешивать в процессе наполнения банки овощи соли перчим Посыпаем специями и бросаем лавровый листочек. Наполняем банку не больше, чем по плечике. Лучше, чтобы немножко было место соку, куда выделяться. Затем кладем сверху... Порезанное на кусочки сливочное масло. И накрываем банку фольгой. Ставим банку с овощами в холодную духовку. Затем включаем температуру 180 градусов и забываем на полтора-два часа. Прошло два часа. Достаем рагу из духовки, перекладываем на блюдо и подаем к столу. Вот и все. Вкуснейшее овощное рогу приготовленное в банке в духовке, готово! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!